Итак, ну что, Лиза, сейчас хорошо, все замечательно, давайте приступим к нашей беседе. А вы смотрите, сейчас наверняка будет моя тоже аудитория смотреть эфир. Я бы хотела и вас тоже представить, потому что у вас есть потрясающая книга, которую должны прочитать все женщины, поскольку моя аудитория – это мамочки. Может быть, вы что-то расскажете тоже дополнительно? Да, Лиза, я хотел вам слово предоставить, чтобы так-то я представил вас, что вы специалисты, что мама и что женщина классная книга есть. Это я представил, но глубже, я думаю, вы сами себе скажете о своей дороге, может быть, если в этом у нас будет и к этому интерес. Мой путь тоже он известен, но. Я ничего не скрываю, все, как говорится, на лице. Мне 70 лет, всего, в этом году юбилей. У меня 7 детей, 7 внуков, 2 правнука, младшей дочери 6 лет. Ну вот, если так коротко. И более 40 книг. Вот это мой, мои дети. Слушайте, вы потрясающий человек потому что ну, потрясающе 70 лет у меня ощущение что я разговариваю сейчас с ровесником класс а, а... Я подстраиваюсь. Ну да, видите, как надо и в интернет выходить. У меня папа ваш практический ровесник, вот он тоже осваивает интернет, все время новые социальные сети меня читает. И мне кажется, это очень здорово, что разные поколения могут сойтись вместе, поделиться своим опытом и рассказать что-то важное аудитории. А обо мне я немного скажу. Я 10 лет назад, приблизительно 10 лет, может быть, чуть меньше, увидела, узнала о такой профессии, как доула, это женщина, которая поддерживает другую женщину в родах. И меня это настолько заинтересовало, что я пошла учиться и в этом направлении стала развиваться. Но, соответственно, поскольку сопровождая женщин, сталкиваешься с разными вопросами, приходится получать дополнительное образование, и поэтому я училась и акушерству, и у своего друга эндокринологии, в общем, охватила разные сферы, и в том числе перинатальную психологию тоже. И, собственно, занимаюсь тем, что помогаю женщинам зачать, и помогаю в родах, и готовлю их к родам, и в послеродовом периоде, что очень важно. И ваша книга здесь тоже хороший помощник. Благодатная вас профессия, благодатное занятие, потому что сейчас и женщинам и родить тяжело. Но, ну, Весь процесс эволюции такой достаточно непростой, и сами женщины еще добавляют своей жесткостью, своей устремленностью в карьеру, часто забивают этот процесс. Поэтому ваша помощь очень нужна. Это я знаю как специалист, как психолог, потому что приходится много консультировать. И здесь у нас с вами, я думаю, будет взаимопонимание на тех трудностях, которыми встречаются женщины. Абсолютно точно. Я думаю, что просто в современном мире с большим количеством информации женщины очень много контролируют. А важно доверие себе, доверие своему телу. Я здесь, чтобы продолжать жизнь. И прежде всего важно доверять себе, а уже потом получать знания и уж тем более ничего не контролировать. Потому что ребенок всегда выбирает то время, которое нужно ему. Он лучше знает. У нас сегодня тем более тема ⁇ родовые сценарии да, ⁇ Это вот тот случай, когда точно понятно, что каждый человек выбирает свое время, в которое он приходит, выбирает свое место в родовой системе. Вы знаете, я сейчас вспомнил один случай. Одна семья, они сами духовно такие продвинутые, астрологи, и они рассчитали... Время зачатия рассчитали, потом время рождения рассчитали, наилучшее выбрали, время рождения, ну, примерно через такое-то время. Но ребенок в это время не приходит. Так они в этот момент сделали кесарево сечение. Представляете, до чего доходит до родителей, пытаясь таким образом улучшить судьбу ребенка, То есть парадокс. Да, это странное решение. Но это как и э ЭКО, да, когда женщина здорова, но ребенок не приходит тогда, когда она запланировала, она решила, э да, идут на вот искусственные вот эти все мероприятия, забывая о последствиях, да, ведь тоже, если мы возвращаемся к ЭКО, это всегда большое количество эмбрионов, это тоже люди, которые уже пришли в родовую систему. Мы сегодня про род, я... Да, и вы знаете, и на этот случай у меня есть интересная тоже история. Вы знаете же, у нас есть институт ЭКО, то в Сочи, который, ну, еще в советское время он был. И туда женщины приезжают, их готовят к этому процессу, все. Но стали замечать, что многие женщины как-то, это, не дожидаясь уже окончания процедуры оплодотворения, они уезжают и... Это, то есть, и институт стал терять деньги, то есть выясни, провели расследование. Оказывается, в штате института был один сотрудник, кабардинец, классный молодой парень, и он за них выполнял эту работу. Море, да, дайте хорошего мужчину. Да? Да, это к вопросу о том, почему иногда не приходят дети, потому что нет рядом хорошего мужчины. Ну, не будем обесценивать мужей и женщин, да, у которых есть вопросы с зачатием. Я всегда говорю, что даже если женщина выбрала мужчину, у которого проблемы с зачатием, то она его выбрала не просто так, потому что в мире миллионы людей... И ты выбираешь именно того, у кого проблемы с зачатием. Тебе Конечно. этот мужчина нужен, как воздух, чтобы пройти да. с ним этот путь. И, да вы знаете, путь-то пройти какой? В первую очередь, я думаю, надо восстановить мужскую силу. Это в силах женщины сделать. Это в силах женщины сделать. Я, опять же, случай, но это уже случай такой, описанный нашим... Писателем Алексеем Толстым, не Львом, а Алексеем Толстым, он уже более современный. И вот он описывает случай, как один офицер в Первую мировую войну возвращался с фронта, он сильно был контуженный, у него вся мужская сила закончилась. И вот он едет в тыл, в купе, и к нему села женщина, и она его за ночь подняла. За ночь она подняла его и, и все состоялось. Вот это говорит о том, что у женщины есть беспредельные возможности. Это я вам точно говорю: у меня есть прекрасная подруга любимая. Я часто про нее рассказываю, особенно девочкам, которые обращаются ко мне с этим вопросом. У нее не сложились отношения с ее первым мужем и потом со вторым мужем, и она осталась одна с двумя детьми от разных браков. И когда она встретила своего третьего мужчину, он пришел к ней со справкой, что у него нет живых сперматозоидов. И она подумала: да так и слава богу, я и так уже мать одиночка двоих детей. Ну, она родила еще двоих детей от него, так что у них все прекрасно, у них огромная многодетная семья. И я все время рассказываю этот случай, потому что когда искренне любишь, все все получается, все получается, нет никаких преград. Да, любовь творит чудеса. «Любовь творит чудеса. Вот, Лиза, я хотел как раз об этом поговорить. Мы, конечно, о детях будем и о этих программах, но несколько слов о вашем муже, потому что при такой женщине какой же муж у вас? Можете рассказать? У меня очень интересный муж. Я бы, я бы так обозначила. С одной стороны, он никак не касается моей работы в плане образования, да, в плане его увлечений. То есть он вообще музыкант, образование у него техническое. То есть, и, соответственно, и он очень много делает руками. Ну, там музыкальные инструменты из каких-то коробок, да, он там сам строит баню, сам построил часовню. Ну, то есть он вот такой вот человек. Но при этом у меня есть ощущение, что он просто высочайшего уровня психолог. Потому что он такие вещи мне иногда говорит. У него всегда так просто. Он даже сейчас, у меня тут случилась небольшая проблема перед эфиром, и я была в таком очень расстроенном состоянии, а он мне говорит, хватит волноваться, включи свет. Я говорю, в смысле? Он говорит, свет включи, темно у тебя в кабинете, порадуйся, говорит, солнышку. Я говорю, господи, я говорю, откуда у тебя такие идеи? Он удивительный человек с абсолютно хорошо скажем так сформированными личностными границами, с абсолютно сформированными четкими убеждениями в жизни, с такими экологичными, как я это называю, да, с духовными. И такой человек, который, знаете, вот если я как мама могу там детей ругать, где-то там что-то это, он никогда не скажет плохого слова ребенку и не наругает, но все дети слушают его. Вот. Вот если Антон, папа, он, он не всем детям родной папа, а кто-то называет его Антон, кто-то папа, и вот Антон сказал, все, бежим делать. Да? Есть, да, такой. Мне он очень нравится. Были у нас с ним в семье разные кризисы, но мы с ним сошлись, пережив уже разлуку в первых браках, и реально сошлись на чувстве любви. То есть у нас не было ничего, у нас были разрушены первые браки, у нас были дети от первых браков, у нас не было uh, хорошей работы, как-то какой-то устаканенной такой стабильной жизни, не было жилья. И вот мы с ним все буквально с нуля выстроили и жилье, и карьеру, и детей еще родили. И, ну, я естественно искренне его люблю. И он никогда, никогда не скажет ничего против того, что я делаю. То есть вот э, я там могу жертвовать временем для семьи, ночью вести эфиры, что-то еще. Он всегда меня поддерживает, всегда в любых моих начинаниях, идеях. Поэтому я ему очень благодарна за это. Вы знаете, вот, э, я специально попросила рассказать о муже, потому что я понимаю, что рядом с такой женщиной и мужчина соответствующий. Это я как э, пример. Для других женщин, которые сейчас нас слушают, что, во-первых, первое, что нужно сделать, классные мужчины есть, и они, и они как правило, рядом с классными женщинами. Ну вы прям меня сейчас это... Я купаюсь уже. Два сапога пара всегда. То есть один просто левый, другой правый, но не пара. Понимаете, поэтому здесь вот женщины должны понимать. Хочешь иметь, как говорится, Рядом мужчину, ну, становись такой женщиной. И тогда любые вопросы, в том числе приход здоровых детей, он будет решен. Это действительно Я так. хочу еще немного добавить. Тут не просто будь такой женщиной, и найди такого мужчину. Тут скорее и избавься от убеждений и от установок, которые тебе дали. И не стремись найти уже такого мужчину, которому тебя научили. То есть, знаете, как это бывает у девочек? Да? Вот папа, хороший папа, или вот хороший мужчина, там, смотри, у соседей какой папа у нас там папы нет. Вот таким должен быть мужчина, вот так он должен себя вести. И девочка еще э, сама, да, не, не обрела себя, но уже ищет мужчину, который себя обрел, да, который стабилен, все прочее. И получается вот здесь такая нестыковка, я бы сказала, разный уровень. Вот я почему сказала, что мы с мужем сошлись, когда у нас не было ничего, то есть мы встретили друг друга по чувствам, да. я отказалась от каких-то убеждений, что мужчина должен мне там что-то дать, должен там, меня как-то обеспечивать, что-то еще. Я пошла за своими чувствами, и мы с ним вместе уже на этих чувствах росли и строили свою семью. Это тоже важный момент для того, чтобы женщины понимали, что иногда счастье рядом, но ты ищешь его где-то, ой, да, там, генерала сразу хочется, да? Ну, вот эти вот убеждения, на самом деле, они не такие уж распространенные. Сейчас уже многие понимают, что все в твоих руках. Сейчас, слава Богу, идет образование, идет просвещение. И женщины все-таки... Обратите внимание, как много женщин учатся всему женскому. Да. Это же не да. просто так. Они же уже понимают, что именно через это они и могут привлечь соответствующего мужчину. Да. Только через развитие себя. И уходят вот эти стереотипы, уходят уже там, генералы, как вы сказали, банкиры, а понимают, что все в тебе. У нас, да, абсолютно. у нас, вот я привожу женщин, например, существует более 200 женских качеств, а женщины живут в основном от 7 до 10 качеств, ну вот 7-10 качеств, остальное – и остальное не реализуется. А если, представляете, хотя бы 20-30 реализовать, это уже супер-женщина в сегодняшнем мире. То есть настолько обеднели женщины в вопросах своих, проявления своих женских качеств, что снизилось с 200 женских качеств, снизилось до 10. Это вообще, конечно, очень Очень трудное время и для женщин, и для мужчин. Но вернемся к родовым вот этим всем Проблемам, родовым установкам, которые сопровождают нас до сих пор. Сейчас поколение родителей сильно отстало от нашего времени. Хотя... Нет, вот, Это а, кто? А, говорит! Да, нет, сказал, сказал... Как и, отрезали! Нет, сказал, а сам же я... А, и подумал, а сам-то я сам же себе получается свой сок подрезаю. Но действительно мало родителей, которые детям действительно дают истинное понимание сегодняшней жизни, потому что они сами зачастую живут в прошлой жизни и на прошлое ориентируются. И отсюда и множество тех установок, о которых мы говорим, с которыми имеем дело, от которых помогаем избавиться. То есть я бы даже сказала, отсюда так много у нас в современном мире разводов, потому что женщины ищут направление семьи, такое, как было у родителей, а у нас да. очень скакнуло, скакнул мир а. да, вот совсем в другую а. среду. Да, все изменилось, а те мерки не подходят, они по старым меркам заходят туда, и все. И да. оказывается, чем? оказывается, ни с чем. И вот эти старые мерки, какие, какими вы, какую основную проблему вы видите вот и, идущую из рода из старых миров а, я бы сказала что это тот факт что женщина занимается только домом только детьми да я бы сказала что это тот факт что женщина там подчиняется да мужчину в отношениях там ну, семьи денег да и прочего быта да сейчас быт очень распределен между всеми членами семьи, и он уже больше не на женщине, сколько на машинках, на, да, на чем-то таком, и уже нет смысла ограничивать женщину только бытом, да, только кормежкой, только уходом за детьми, потому что у нас сейчас все по-другому. Женщина может вполне себе реализовываться, и получается, что женщина и плюс еще, да, у образ жизни коробки, квартиры, города, да, то есть раньше это Поле это дом, это какие-то узкие, да, такие клановые, э, ну, соседи, да, вот кланом жили. А сейчас это города, огромное количество людей, много суеты, да, я вчера в сториз говорила, люди не видят горизонт, да, и впадают в депрессию. И, соответственно, вот это все уже работает по-другому. И вот здесь... Э а мы все остаемся в старой парадигме. Я должна подчиняться, я должна обеспечивать быт, я должна обеспечивать детей, дом. И женщина забывает про себя и забывает про то, что и мужчина уже в той роли не так нужен современному миру, как тогда. То есть ему не надо ловить мамонтов, ему не надо охотиться, ему не надо ходить на рыбалку. Это больше хобби, нежели да, вот, то, что сейчас в реальности. Мужчина да. также может заниматься творчеством, реализовывать себя, также зарабатывать там удаленно, не обязательно ходить куда-то на работу и прочее. Ну, То есть все поменялось, и это надо да. принимать. Изменения огромные, а вот мерки, подходы к семье старые. И это действительно вот то, что вы сказали, большое количество разводов, это главная причина. То есть со старыми мерками заходят в новое время. Знаете, я сейчас пишу книгу для мужчин и о мужчинах и назвал ее так Муж... мужчины нужны для наслаждения да это то что я говорю у меня есть курс для тех кто не может зачать и я там все время говорю девочки пожалуйста задумайтесь мужчина он так хочет счастья да? он тоже может дома находиться в счастье в радости и он ну вот для любви, да, для, для удовольствия, а не для того, чтобы он выполнял свой долг. Да, вот это вот выполнение долга. Тем более понятие долга сейчас действительно оно размыто. И, и женщина вполне большую часть берет на себя. И может. Легко при сегодняшних условиях это не особо, особо труда не составляет. Поэтому здесь многое-многое надо пересмотреть. Ну вот вы ведете, я думаю, какие-то и курсы по изменению сознания. Устранению. У меня есть курс для тех, кто не может зачать, и по подготовке к родам. Но по подготовке к родам он больше про физиологию. А там, где женщины не могут зачать, мы работаем и с семьей, и с родителями, и с мужем с отношениями, и в том числе с нерожденными детьми в семье, потому что мы сегодня говорим про род, и оказывает влияние аборты мам да, на будущее поколение и на женщин, которые в итоге остались вот в ситуации, в которой не могут зачать. И вот с этим работаем на курсе. Вы знаете, я могу вам еще э, в помощь подсказать, если у вас какие-то бывают трудности вот в этом вопросе, и трудные пациенты, э, или вы сомневаетесь в том, что они могут вытянуть этот, те вопросы родовые. У меня сейчас разработал я курс, э, называется «Курс генетическое здоровье». Это э, э, работа с тимусом. Оказывается, тимус хранит информацию о всех проблемах рода, по, ну, по всем, как говорится, по всем ступеням до седьмого колена. То есть, вот нижняя ступень, седьмое колено, это 128 родственников. Не род, а прямых предков. Прямых предков. И вот на шестом там 64, потом 32, 16, 8, 4, 2 и 1. То есть, вот ты, ты наверху этой пирамиды. Так вот, курс позволяет это впервые в практике такое очищение всех родовых программ до седьмого колена. И вот тогда и можно гарантировать и приход детей и приход здоровых детей. Потому что сейчас здоровые дети, это как по статистике, это один из десяти примерно. Только здоровый ребенок рождается, по-настоящему здоровый. Как вы, согласны с этой? Я по-другому немножко смотрю на это. Я считаю, что все люди изначально априори здоровы. Больными их делают обстоятельства, образ жизни, эмоции, да и конфликты. Но это э, уже, взру... а ради... когда рождается с проблемой, это как, как вы тогда? Как... Ну, я, э, как, когда, как специалист по психосоматике, я смотрю на это так, что э, это как бы, ну, да, вот давайте, чтобы сейчас никого не обидеть, не обесценить, да, чувства женщин. Я скажу так, это, э, есть вторичная выгода мамы, да, в том, что ребенок болеет. То ah, есть да. где-то мама не повзрослела, где-то мама не взяла на себя ответственность, да, mm -hmm. где-то мама проявляет инфантильность и, соответственно, складываются обстоятельства таким образом. Потому что очень много травм в родах. Я как человек, который занимается подготовкой к родам, очень бо болею душой за роды женщины. И очень много травм, которые потом впоследствии влияют на здоровье, происходят уже в родах, да, на этапе родов. И вот это вот женское состояние, я ни за что не отвечаю, да, и вот оно приводит к тому, что в родах за это отвечают и контролируют другие люди. Твое тело контролирует, отвечают другие люди. Это трагедия. Вы знаете, вот, вот с этой точки зрения, которую вы сейчас рассмотрели, этот вопрос здоровья. Я полностью с вами согласен. Это действительно создают сами... Родители в первую очередь, сами женщины, сами мужчины. Мужчины не помогают женщинам становиться матерью, женщиной, матерью. И в результате набирается, потихонечку набирается много-много проблем. В результате это выражается в какие-то уже проблемы для них. Уже проблемы для них. Это... Абсолютно точно. К сожалению. То есть многие могут думать, знаете, что я вот сейчас так говорю, потому что у меня все хорошо. А вот если бы у меня что-то было не так, я бы так не говорила. А по факту не совсем так. Люди, которые видят да, там, мою жизнь, какая она сейчас, они не знают, какая, какая она была да, и какой там был к этому рост. Были в моей жизни и травматичные роды, были в моей жизни... причем они были домашними. Но сейчас, да, с, с высоты своего опыта, я понимаю, что это были травматичные роды. Домашние, но травматичные. Было... Да, э, там, в родах, и осложнения у меня со вторыми родами. И был у меня развод в жизни. И все это этапы моего развития и того, к чему, к какому выводу я в итоге пришла. Что всю реальность создаем мы своими эмоциями, своими, своей коммуникацией с людьми, своим образом жизни. жизни. Да? Э, э, мы же мало уделяем внимания себе. Мы же думаем, что любить себя — это эгоизм. И поэтому накормим всю семью, но про себя забудем, <с2> Женщины, они такие. Ну если только в кормлении это отражалось. <с2> ну это я в, в общем. Ну, я понимаю, да. Знаете, да, вы правы. Я вот у меня одна дочь приемная и э, она пришла с проблемами, но э, вот мы с женой э, нашли э, путь, дорогу э, к ней, ну, во-первых, друг к другу, а потом к ней и у нее все это ушло. То есть вся проблема ушла. Хотя, в принципе, такого, как медицина говорит, не бывает. Бывает. То есть нужно, это зависит от состояния родителей, от их устремленности, от их осознанности. И тогда можно решить многие проблемы. Однозначно, это, это так. У меня тоже есть приемный сын. Но он пришел к нам, на мой взгляд, вообще без проблем. Я не знаю, как... Это Бог мне подарил ребенка вот так вот просто. Я его не рожала, и он пришел ко мне без проблем. Реально, идеальный ну, ребенок. Ну, наверное, за те заслуги, да, ну тут оставим, да, гордыню А во-вторых, наверное, для того, чтобы вы все-таки больше и не шли народы, потому что вы нужны. Мило, наверное, уже в таком качестве. Или вы еще собираетесь нет, родить? Нет, я, я пока, пока все у меня. <связывая> Если Бог даст, я, конечно, рожу ребенка. Если так получится, что он к нам придет, естественно, я буду его рожать, любить и обожать и ждать. Но осознанно на данный момент я не хочу вступать опять на этап младенчества. Я с 20 лет мама. И вот сейчас мне меня 37, и я понимаю, что я хочу пожить для себя. Я даже мужу говорю, сейчас вот дети подрастут, мы купим маленькую квартирку, у нас будет две вилки и две ложки, чтобы дети даже в гости не могли прийти. Но я так чувствую, внуки появятся быстрее, чем вырастут младшие дети. Муками а пусть занимаются дети. Это точно. Это однозначно. Это поставьте так, и сразу их предупредите. Ребята, рассчитывайте. Они наелись младшими братьями, вот так вот. И они мне говорят, что у них не будет детей. Я говорю, подождите. Не спешите. Кстати, вот здесь тоже один момент, тоже установка, что, допустим, после 40 женщина... Уже трудно родить, вообще это невозможно даже. Ну, в общем, разные приходят. Но вы же знаете, что сейчас отодвигается срок, да. родовой период, период увеличивается все более и более. И мало того, по моей, например, теории существует у женщины три родовых периода, таких активных, когда вся природа природой заложена. Это у меня есть теория. Зрелости, то есть первая зрелость это до 60 лет, вторая зрелость до 85 лет, третья зрелость до 120 лет, четвертая зрелость до 150. Ну, сколько пальцев есть, можно считать дальше. То есть нет старости, понимаете? Нет старости. А есть определенные периоды зрелости, этапы зрелости. И каждый этап зрелости, он переход в следующий этап. Нужно решить задачи первой зрелости, ну, предыдущей зрелости, и тогда переходишь спокойно во вторую зрелость. Я это испытал на себе, на многих других, это действительно работает. Так вот, исходя из этого, я увидел, что и детородный периоды у женщины тоже есть определенные этапы. Первый детородный период, это где-то 22, 27, 28, вот так вот, это первый детородный период. Здесь можно родить одного, двух, там, второй детородный период, не к 30 с лишним, а после 40. После 40. Потому что вот с 27 до 40 женщине нужно социально реализоваться. Она вышла замуж, родила двоих детей, их быстренько раз устроила, и она может социально реализоваться. Это вот ее ее здесь, у нее силы есть очень мощные. Во-первых, она классная женщина, еще в саку, как говорится, у нее классная, она классная мама, семья, все есть, и она реализует социально. А вот после сорока ей нужно отойти от социального, снова углубиться в себя, и еще это второй детородный период, после сорока. Но ну, если третий детородный период, мы ну, еще до него не доросли, но уже кое-какие есть наметки. Это после 85 Да! Я тогда не буду больше переживать. Я все время думала, думаю, ну что же я вот так вот решила не рожать? А вдруг, когда мне будет 47, вдруг, когда мне будет 47, я подумаю, ну, чего же я не родила в 40? А, а ну, сейчас да. я сижу и думаю, а, так я в 85 рожу. Да. Вы можете в 47 проск... э, родить спокойно. У меня есть такие Да вы сейчас знаете много таких примеров. А вот то, что 80... после 85, тоже есть пример. Вот Сара, например, в Библии же описывается, она в 92 года родила. Есть... Mm -hmm. Ну, это библейский сюжет, но в нем заложена истина. Действительно, есть детородные такие возможности в организме женщины. Если бы они правильно жили, здоровый образ жизни, природа, прочее, прочее, прочее, ну, то есть весь комплекс, если собрать, то это действительно в третий детородный период он вполне реально. Кстати, может быть, вы слышали, в этом или в конце прошлого года было сообщение, что в Турции женщина родила, правда, ей пересадили клетку, но... Но она родила в 102 года, 102 года. Сама, сама выносила и сама родила. Вау. Вот. Это, это, ну, это факт реальный был сообщениях по многих средствах массовой информации. И фотографии были и так далее. Так что... Вот, кстати, смотрите, в комментариях пишут, да ну, да это шутка. Вот у меня почему-то это не вызывает отрицание, такая информация. Вот, вот правда, мне настолько легко думать, что впереди э, у меня такая же жизнь, да, понятно, меняется тело, меняется все, но по сути э, наш рост, он внутри, и наше восприятие того, что происходит вокруг, оно тоже внутри нас. И если я желаю жить и продолжать жизнь, независимо от возраста, я уверена, это возможно, это природа, это то, что есть. Вот, а вот возраст, ограничение, это как раз контроль, да? А это состояние, состояние это то, что не зависит от контроля, от моего знания. Это мое состояние. Если я люблю, если я 85 люблю, да, если я живу и счастлив, то я убеждена, что абсолютно возможно. Да. Тем более сейчас открываются уже новые ресурсы. Смотрите, как много различных практик, энергетические практики становятся все более массами, все более интересными, все более мощными. А энергетика сейчас же эпоха Водолея, энергетика особенно активна. Поэтому я уверен во всех вот, в том, что я говорю, я уверен. И я постараюсь это... Ну, Во-первых, я буду жить в это время, через какое-то время, когда появятся такие возможности. Я буду жить. Я буду ждать такого момента от женщин. Здорово, хороший план. Что, может быть, вы расскажете еще что-то про вот как раз свой вот этот курс, да, про генетическое здоровье? Как там проходит работа? Потому что, я думаю, сейчас многим интересно, особенно после того, как вы сказали, что 85 можно родить. Да, как там проходит работа? вообще? Ну, что в основе да, этого курса? Потому что родовые сценарии, родовые программы – это то, что обязательно, с чем надо работать. Да, это такой важный момент, То, что впереди после меня. Я каждый раз, когда меня спрашивают, а зачем тебе все это? Я говорю… Впереди меня еще семь поколений будет, и я хочу, чтобы там было все классно. Вот вы сказали важную вещь: семь поколений впереди у вас. Так вот, когда вы прорабатываете свой тимус, вы убираете проблемы семь колен вниз и закладываете семь колен чистых, безболезненных, без проблем для своих потомков. Да. То есть это э, вот такой вот. Э, он основан на том, что, э, опять же, э, э, у каждого органа человека существует еще энергетическая голограмма. Э, ну, есть физическое тело, есть тонкие тела. То есть я уже захожу в такую область, но сейчас уже и медицина, э, и ученые многие соглашаются с этим, что есть еще, где хранится вот эта вся информация? каким образом проходит регенерация, откуда берутся программы на регенерацию. Программы на регенерацию любого органа, а это происходит всю жизнь, берутся как раз из вот этих голограмм органов, которые находятся вне физического тела, а в тонких телах, в энергетических телах. Я сам в прошлом инженер, электронщик, я занимался лазерами, директор завода по обыску лазеров, то есть я с энергией очень так... Ну, плотно знаком, поэтому я все это проверяю, все это прощупываю, все это изучаю достаточно глубоко. Так вот, и вот в этой голограмме хранятся вот эти вся, все, хранятся и все проблемы по роду до седьмого колена. До седьмого а вот колена. здесь вопрос был, почему до седьмого колена, почему не больше? А Потому что память, ну, представляете, 128 двадцать э, восемь э, предков только в седьмом колене, здесь 64, это уже получается практически 200. Потом, то есть 250, где-то 256, вот, надо все это запомнить, все проблемы. То есть это не безгранично. ну как у компьютера, нет безграничной памяти. То есть есть определенная установка. Поэтому 7 колен, 7 колен, поэтому в Библии говорится 7 колен, то есть это на слуху, не случайно. Это идет именно от возможности тимуса сохранить информацию до седьмого колена. И вот это вот, но ну то, что не попадает, то, что не проработано глубже, не проработано глубже, допустим, на восьмом, десятом, там, двадцатом колене, но не проработано осталось, то оно копится в седьмом колене. Так что седьмое колено такое бывает часто загружено. Так вот. Методика позволяет очистить тимус от этих проблем, убрать эти проблемы. Оказывается, в тимусе все и это есть, все возможности, но начиная с 25 лет он умирает. Он умирает. Вы же знаете, в медицине даже существует такой метод освобождения от тимуса. Его удаляют, потому что когда он умрет, он начинает отравлять организм, и возникают новые болезни. А здесь мы его оживляем, мы его оживляем, и он начинает сам освобождаться, очищаться и защищать организм. Особенно сейчас, вот когда иммунная система особенно нужна при всех этих вирусах в большом количестве и так далее. Вот таким образом мы выполняем с помощью этой практики такую большую работу. Защищаем человека, это первое, а второе освобождаем до седьмого колена. Таким образом можно подготовить классно подготовить к родам. Это вот дополнение к тем практикам, к тем разным, ну, всему тому, еще очистить, я это называю фильтр грубой очистки. То есть а вот вы работаете э, вот с этой историей, да, очистки во время беременности? Конечно, конечно, а какая разница? Здесь не влияет, наоборот, как бы дышать начинает, радоваться тело начинает, тело радуется и дышит по-другому, Представляете, тело получает... Вот вы, наверное, обращали внимание. После 30, туда ближе к 40, некоторые к вам, наверное, тоже обращали, приходят с полной потерей интереса к жизни, с таким вот уже потухшим взглядом, как говорится. Почему? Потому что организм уже чувствует, что он не защищен. Тимус умер, и организм не защищен. Он подвержен всем воздействиям. У человека, у организма такая вот ну плохое состояние и когда тимус оживает организм радуется кстати вот все кто проходит этот курс первое что ощущает радость тела тело радуется наш друг защитник вернулся на активен, он начинает работать поэтому для, это для любого состояния в любой болезни можно это делать то что наоборот идет быстрое облегчение как как очищение как Очищение кишечника, там, очищение э, мыслей позитивных, то есть оно не, не влияет отрицательно. Я специально спросила, потому что многие вещи, какие-то истории, там, с точки зрения психологии, или даже там с точки зрения питания, да, не все допустимо в беременность, да, какие-то программы детокса или что-то еще не всегда можно в беременности. Поэтому я спросила, чтобы девочки, если беременные, слушают, чтобы они знали, что тоже можно. Да, да. ну это как будто вот снимаешь из рюкзака, выбрасываешь груз лишний, там камешек за камешком проблемы родовые, выбрасываешь, выбрасываешь, выбрасываешь, наоборот, облегчение, наступает облегчение, уходят какие-то э, текущие и даже хронические проблемы, это уже отмечено. Многие недооценивают влияние своего рода на жизнь. То есть люди иногда слушают вот какие-то истории про род и думают, ну да, хорошо, да, хорошо понимает род, хорошо принимает, ну как он там может да, на меня повлиять. Я по себе, вот да, как я сколько работаю, по себе могу увидеть какие влияния да, в жизни, даже в каких-то мелочах. Я где-то что-то почувствовала, потом поработала с терапевтом увидела, откуда это пришло, и думаю, ну надо же, да, казалось бы. А, все это, вот они, вот они, мои предки, мне это все оставили, благодарю. Да, вы знаете, предки оставили же не просто так, это же, они оставили вообще-то очень много, но пробуждается не все. Вот в это, я снова возвращаюсь к Тимусу, записано-то в нем много проблем. Но пробуждается не все. Даже в одной семье у одного ребенка один какой-то, один набор болезней может за всю жизнь проявиться, а у другого другой. Редко пересекаются. Почему? А потому что проблемы вот в этом тимусе их огромное количество. Но пробуждаются они индивидуально в соответствии с тем, как живет человек, куда он едет. Поехал не туда, например, не в ту сторону приехал, получил какой-то импульс не тех энергий, и все, какой-то импульс был дан организму, Тимус включил какую-то программу, пожалуйста, получи болезнь и так далее. Поэтому вот эти вот особенности, и это надо учитывать. И, кстати, если уж об этом заикнулся, надо сказать, что нужно знать, куда едешь. Когда едешь, с кем едешь, зачем едешь. То есть отдыхать тоже надо э, искусство иметь для этого. Нужно понимать всю глубину того отдыха, который ты ведешь. Иначе может отдых, может отдых закончиться проблемами. И вы знаете. А интуитивно. Можно да. же решать. Но женщинам, конечно, интуитивно. Я говорю о мужском э, подходе, женщины, это сама интуиция, конечно. Если у женщины развита интуиция, развита. Она есть-то у каждой, но развита, вот это не у всех, потому что не все доверяют. Иногда забивают проблемами. Я, например, говорю, когда женщина приходит ко мне на консультацию с двумя высшими образованиями или еще со степенью, я говорю, то здесь уже патология, здесь уже надо... Горе от ума. Да, горе от ума, потому что в голове чего только нет и забито вот эта тонкость, чувствительность, взаимоотношения с душой прервана зачастую. То есть вот это вот момент. Если вернуть к исходному, вернуть к сути, вернуть к общению с душой, то здесь уже открываются другие ресурсы и другие возможности. Вот здесь как раз интуиция. Я бы сказала еще вот это перенасыщенность знаниями, причем такими серьезными, да, она... Женщина мне дает быть гибкими, в чем вообще, я считаю, основа женщины, да? быть адаптивной, быть гибкой, потому что вот пришел новый ребенок, и ты уже адаптируешься под новые обстоятельства, ребенок уходит из семьи, опять адаптация под новые обстоятельства, муж сменил работу, опять адаптация где-то что-то. Женщина должна быть гибкой. Когда у нее много знаний, много установок, она становится да, вот, прямой, вот у нее границы появились. Супер. Да, Супер. и в родах, в родах абсолютно значит, точно так же. Женщины следуют нормам, да, в узком коридоре а, контролируют свои роды. А все разные. Ты расслабься, разреши своему телу эти роды прожить. Да вообще какая разница, сколько они будут часов длиться. Да? У нас же все установки. А как у... Самый главный вопрос, который я всегда слышу в свой адрес. А как ускорить роды? Есть какой-то натуральный способ ускорить роды? Я все время говорю, зачем? Никто не знает, зачем. Ну как? Надо же быстрее, чтобы ребенку плохо не было. Кто вам сказал, что ребенку плохо, если он рождается? Да? Ну то есть вот эти вот все вещи, вот есть коридор, вот тут рожать нормально, а здесь уже долго. Да, вот здесь вот кормить грудью нормально, а вот так уже долго. А женщина, ее вся суть в гибкости, в лояльности в адаптивности к тому, что происходит, не хочет ребенок бросать в грудь в два года, да прекрасно, кормлю дальше, в чем проблема? Да, вот эти вот э, уже э, беда от знаний, горе от ума, вы правильно сказали, то есть это действительно, мы читались много, насмотрелись много, и вот э, и здесь начинается придумывания разные перенос на себя этих всех стереотипов, и начинается подгонка себя под это. Соответственно, расстройство по поводу того, что не вхожу в этот коридор. Есть восточная мудрость, которая говорит, какому ослу легче идти в гору, с книгами или без книг? Это вот как раз об этом. То есть нужно действительно, если есть знания, то подходить к ним творчески. А главное, женщине понимает, что она уникальность. Она, каждая женщина уникальна. Мужчина еще как тоже, конечно, уникальна, но не столь уникальна, как женщина. Я как мама мальчиков, да, глядя на девочек у моих друзей, иногда шучу, говорю, нет, говорю, у мужиков все просто. У них вообще никаких вот этих... Ко да, мне, да. когда приходят друзья с девочками, я все время говорю, господи, как вы с ними живете. Это же просто. У меня все просто. Так, дети спать. Все встали, пошли спать. Так, дети есть, все поели. Так, дети, у нас проблема. Все, встали, решили. Мужики. У вас все мальчики, да? Все мальчики. Вообще, конечно, класс. Я сейчас, у меня младшей дочери 6 лет и женщину же по-другому надо воспитывать. У меня есть сыновья, но женщину вообще, девочку надо воспитывать по-другому. И ей надо э, дать полную свободу, полную свободу, чтобы она раскрылась по-настоящему, ей нельзя мешать раскрываться. А с мальчиками, да, все строго, чук-чук-тук-тук, и тогда, ну, все просто. А вот я просто. сейчас мешаюсь, а вы заметьте, ведь в обществе все наоборот. Мальчик хороший, Потому что он не сломал, потому что он не навредил, да, его хвалят за это. А девочку хвалят только если она что-то сделает. А надо то наоборот. Девочка да. хорошая, она, она классная, она красивая, молодец. А мальчик сделал что-то, молодец, да? А у нас наоборот, ой, фух, слава богу, не нашкодили, не сломали, молодцы, мальчики, сидите дальше. В да, результате да. потом смена ролей происходит. А скажите, вы своих мальчиков учили трудиться? С какого возраста? Вот это важный момент такой. У меня, честно говоря, все очень лояльно в семье и все очень ну, свободно. То есть каждый выбирает, делает то, что хочет. У меня дети не ходят в школу, они ну, то есть, ну, на свободном таком образовании но у нас очень четко выстроенная система, что если что-то надо сделать в семье, какая-то помощь, что-то еще, они просто встают и делают. Я говорю, у меня муж такой, который сказал, и все встали и сделали. И вот здесь у нас прям четко выстроенная система, если какая-то требуется помощь, особенно физическая. Все встали, сделали. У меня есть один сын, который э, удивительный. Он дан мне Богом для того, чтобы я чему-то научилась, и мне кажется, он будет учить меня всю жизнь. То есть это уникальный какой-то ребенок, который просто, у меня ощущение, что его взяли из другого мира и послали ко мне. Он настолько не соответствует тому, вот, что, что я внутри. да. То есть я очень там коммуникабельный человек, очень гибкий человек. У него проблемы с коммуникацией, с внешним миром, с гибкостью, то есть он очень вот, консервативен. И вот с ним больше всего проблем в плане какого-то физического труда. Да? То есть муж строил баню, все дети таскают бревна, с ним там целый диалог произошел, прежде чем он поможет, да, что-то что принесет. То есть там такие торги с ним всегда идут. Но он тоже мне зачем-то дан. Да? То есть я уже много работала на тему его. И он вообще сам по себе такая уникальная личность, я думаю, что он еще раскроется. Он уже на этапе родов был уникальным. Он родился на 44-й неделе. То есть уже заканчивалась 44-я неделя. Это первый мой ребенок. То есть там какая-то есть история, связанная с ним, которую я еще для себя лично не раскрыла. И почему именно в мою семью, где я очень социализированный человек и очень для меня важна коммуникация. Мой старший ребенок пришел, который не разговаривал до 5 лет вообще. В 7 лет не пошел в школу, потому что разговаривал плохо. Он с 8 начал осваивать школьную программу. И у него вообще не выстраивается диалог с внешним миром. То есть и даже с родными братьями. Родные братья просто принимают его, поскольку он брат. А поскольку они знают, что он мой сын, я его люблю, они его принимают, но даже с ними выстроить диалог у него не всегда удается. Вот такой уникальный у меня ребенок есть. Да, вот вы правильно термин выбрали. Уникальный. Здесь, наверное, вам он дан для того, чтобы вы раскрыли свою уникальность. Уникальность понимания мужчин. Потому что... О, это точно. Да. То есть, смотрите, у вас сколько? Семь мужчин рядом с вами? У вас же шесть детей, да? Шесть. Четыре я родила, один приемный, и сын мужа живет с нами вот уже больше года. И муж. То есть семь мужчин. Представляете? Семь мужчин. Это прям как в сказке. Семь <ugs> братьев и сестры. Да, да, да. Так вот... Ваша уникальность, на самом деле, я же, прежде чем встретиться, я так немного поинтересовался, свой профессиональный опыт включил. Так вот, у вас впереди очень глубокое раскрытие еще, то есть вы только на подступах к раскрытию своей уникальности. Поэтому ваш сын, он дан вам именно для того, чтобы вы шагнули, прыгнули выше головы. Выше всего. Это одно, вот, вот вы сейчас говорите, я, я реально в общении с ним, я прыгаю выше головы. Да. <laughs> Это вот правда так. Вот, мы, же, мы же сегодня тему-то затронули, что стереотипы там прочее, вот эти все, Так понимаете, так вот у вас вообще должно быть такой прыжок, который откроет дорогу к очень многим детям, которые на сегодняшний день не поняты, не реализованы. Именно потому, что их не понимают, не видят рядом находящиеся, не уникальные родители. Нужно такую уникальность раскрыть, чтобы понять вот, и раскрыть уникальность в этом э, сыне вашем. Я ваш... бы сказала, что детей загоняют под шаблоны, и я с этим столкнулась очень сильно, когда я его отдала в школу. Это был очень тяжелый опыт для нас. И в итоге я его забрала, и он стал как бы основоположником нашей семье семейного образования. Ну вот, пожалуйста, вот, пожалуйста. То есть его нельзя было, его нельзя отдавать в обычную. То есть это вот я просто, ну, немножко есть какие-то там способности. Я вижу его уникальность настолько глубока, что вы дошли только, вы две трети его уникальности только прошли, одна треть еще от вас закрыта. Но для этого вы должны свою уникальность раскрыть. Лиза, вот примите мое пожелание раскрыть раскрытию дальнейшей Благодарю. уникальности, и вы тогда миру подарите очень какую-то важную, какие-то важные методики, какие-то важные практики, какие-то важные учения, которые позволят совершенно по-другому с детьми взаимодействовать с теми, которые сейчас приходят вообще необычные. Кто-то должен готовить родителей к этим необычным детям. Да, абсолютно. А таких, а таких учителей очень мало, очень мало таких учителей, которые действительно готовы принять современного ребенка и научить этому. Поэтому у вас вот этот путь. Занимайтесь особенными детьми. Это ваше предназначение. Вот это, Извините, это... Нет, я вам, я вам скажу просто, да, вот как я в начале эфира говорила, что для меня априори все люди здоровые и обычные, да? Да -да -да. а там уже дальше накладывается. Да -да -да. И вот, вот, вот эта ваша фраза занимайтесь особенными детьми, она отчасти про меня, потому что я не вижу ограничение в особенных людях. Да? То есть для меня это неограниченный ресурс, даже есть ли есть какие-то особенности. То есть я все равно вижу, что здесь, в мире, можно реализоваться. И я сейчас смотрю, опять же, на своего сына, который абсолютно вне системы, вне социума, и я понимаю, что именно в современном мире у него возможностей. Вот прям огромное количество. Да, и... да. время новых, новых возможностей, время новых уникальностей. У нас заканчивается время, Лиза. Благодарю. Я благодарю. вас тоже искренне благодарю. Мне очень приятны ваши слова. Мне очень приятно, что вы меня пригласили в эфир. Я сейчас еще поделюсь в сторис, что у нас был эфир, чтобы пришли люди, посмотрели. И вы благодарю. потрясающий благодарю. человек. И я искренне благодарю. тоже вам желаю хорошей реализации вот, в курсах в том числе, потому что они нужны людям, важны людям. Благодарю. До встречи. До новых встреч. Спасибо. Встречи. До свидания. До свидания.